Народ, всем привет! Добро пожаловать в новый выпуск Калибровости. Он будет посвящен только одной новости. Это навыки. И он основан на той пикче, которая в официальной группе Калибр появилась совсем недавно. А также была запущена у нас в более крупном варианте в группе «Про Калибр Что там было? Как вы видите, у нас э, на этой картинке, здесь, здесь, здесь, где здесь где-то где размещу, у нас более 20 вариантов выбора прокачки одного оперативника. То, что там находится волк, и кто-то говорит, что это отсылка на Ап Волка блин. Там все перелопатели, там это непонятно вообще, кого апают, кого нерфят. И все зависит от того, как, по какому пути мы пойдем. Оно расположено в сотах. Кто-то говорит, что отсылка к Тиберпанку, но тем не менее выглядит, ну, не знаю, пока что спорно. Если обратить внимание, то больше 20 вариантов, а на пикше, которая была до этого, было показано, что оперативника может быть там 15-19 быть, судя по картинке, то складывается впечатление, что действительно у нас появилась наконец-то нелинейная прокачка. А также если вспомнить, что в последнем видео Егор рассказывал про то, что можно будет выбрать, от, точнее откатить прокачку обратно, или как-то так он говорил, за какой-то ресурс, который можно будет получить в еженедельном задании, либо там в какие-то активности, значит мы вариативно выбираем, например, из 20 только 15. И соответственно, если нам не понравилась данная прокачка, за какую-то валюту мы это все откатываем. Также, если обратить внимание, в самом низу находится еще одна ветка прокачки. И там почему-то находятся две гранаты, магазин и аптечка. Ну, по крайней мере, изображение аптечки. Здесь возникает вопрос, у нас получается будут две параллельные прокачки. В верхней части мы будем выбирать стандартный, например, там может, уменьшение там улучшение стабилизации плюс 5 процентов потом например еще плюс 5 процентов можем волку дать например иммунитета от газа почему в принципе нет да тут тут очень много разных вариантов и судя потому что первые по обведенным значкам в начале это означает что эти два уже типа прокачены ну не знаю не знаю и по поводу нижней прокачки еще раз если посмотреть то там у нас идет может быть во время прокачки оперативника это тоже как-то качается либо за какую-то валюту что не хотелось бы да либо просто параллельно просто ты играешь-играешь и играешь, это все постепенно прокачивается плюс еще и вверху ты выбираешь не линию. то есть внизу ты выбираешь там магазин наверху ты выбираешь на какую-то увеличение скорости и тому подобное плюс если посмотреть на крестик э и вспомнить пикшу которая была еще до этого то там у нас рассказывал что точнее было нарисовано навык оперативника и пока непонятно, что такое навык оперативника. Мы прокачиваем навык в оперативнике, или у нас у каждого оперативника по умолчанию есть навык, который на нем работает. И если это так, зачем... А хотя, ну смотрите, ты, например, выкачиваешь волку, которой по умолчанию стоит какой-то навык, тогда зачем вообще этот навык? Не знаю. Ну, а, кстати, ну смотрите, возможно, как это выглядит. Ты качаешь оперативника, и в какой-то момент выкачиваешь у него навык, который дает этому оперативнику какие-то дополнительные плюхи тогда почему в этом нельзя было ставить в прокачку в общем пока непонятно и почему именно изображение аптеки если посмотреть, кстати, это очень сильно напоминает из навыков аптечку, крестик с, с батарейкой возможно это имеет отношение к этому как вы думаете, пишите свое мнение в комментарии, будет интересно посмотреть, что вы об этом думаете ну по крайней мере мне сейчас ну, мне нравится в том плане, что будут разные варианты разные билды Сейчас по факту вообще непонятно, что будет твориться. Это у нас есть навыки, у нас есть разные варианты прокачки. Сейчас хрен пойми, кто на тебя выскакивает, да. Выскакивает, например, волк с иммунитетом от газа. Блин, с одной стороны это жесть, с другой стороны, ну, это прикольно, конечно. Но я не знаю, что у разработчиков, они очень сильно рискуют в очередной раз. Вводить такую систему прокачки, опять часть стариков отвалится. С другой стороны, возможно, это привлечет более новых игроков. В общем, все очень спорно, и спорно, и непонятно. Ну, на первый взгляд, вроде бы ничего страшного. Но придется и привыкать к новой манере игры на всех оперативников. Самое главное, что чтобы процесс не сбросился. А процесс не сбросился, слава богу, вайпа у нас не будет, если кто-то боится. И получается, представьте, у меня есть, допустим, там 50 оперативников. Они у меня все прокачаны. Я перехожу в новую, ну, в новую версию игры. Они такие вот. Пожалуйста, ты каждому оперативнику можешь выбрать, как он будет прокачиваться. И я каждого оперативника буду заново вручную вот так вот протыкивать, сидеть, наверное, полдня, вычитывать навыки, высматривать эти навыки. Ну, не навыки, точнее, высматривать... Вычитывать все эти модули, которые будут стоять. И, блин, я убью только сутки, наверное, чтобы нормально распределить на оперативников. Потому что если это будет стандартно для, для всех штурмовиков, это будет печально. Если у каждого штурмовика будет что-то свое, ну это уже гораздо интереснее. В общем, как-то так. Небольшой такой разгончик про новости. А теперь дальше разгон про то, что было недавно. А, вчера был стрим. Было прикольно, фаново. Простримили мы почти 8 часов. Но самый прикол был в конце по итоговой, а не ближе к середине, я через телефон на отдельном канале Трова запустил стримчанский своего пёсика. то что у меня собака периодически то тут лежит, то здесь лежит, он наблюдает, как я играю, он меня охраняет. Или, или он скучает и думает, господи, мой, мой хозяин стример, я хочу гулять. Так вот, теперь у него появился свой канал на Трова после вчерашнего стрима, а также на ютубе. Вот и сейчас на всех стримах, когда будем запускать стрим, можно будет параллельно смотреть на, <смех> на собаку на отдельном канале, как он валяется. Если честно, хаски очень миленький. Ну, конечно, не такой миленький, как батончик. А, кстати, вот. Ну, не милотажу, да? Хотя мой раз собак... Нордик, иди сюда. Иди. Папа, а вот, а вот и наш герой, да? Ты со вчерашнего дня стал стримером, да? Да, все. На одного стримера стало больше. Кстати, у онлайн у него на трово был вчера 4 человека. Дюйстей стримеров по калибру есть 4 человека, да, песик? Ну а на этом все. Пока-пока. Увидимся на полях сражений. Да, собаки?